Итак, краткая история о том, как меня выгнали из дома. В один день я просто был дома, мы поругались с мамой, и она меня выгнала. Да, как бы я этого ожидал, и поэтому собрал вещи, какие смог, и упешил к Тохе. И жил неделю у Тохи, и потом я... Нашел деньги и, собственно, приехал вот сюда вон к Владику. Ой, к Владику. Какие люди, вот и Ладно, я рест... давай. И, собственно, вот теперь я здесь и и, собственно, вот так вот. Все. Очень краткая история о том, как я. Как меня выгнали, том как я приехал сюда. А я люблю этого маленького пиздика. Я тебя всего лишь на год младше, сука. А я люблю этого маленького пиздика. Хотя мое лицо говорит о том, что я моложе его. Я именно по возрасту старше потому что на один год всего лишь пошел на козел. Нет. Да. Короче, это начало влога. Да, я записываю его в конце. Ну, как обычно, это бывает. Записываешь начало в конце. Поэтому всем приятного просмотра. Конечное начало. Конечное начало. Всем приятного просмотра о том, как мы... Как я сначала один гулял, потому что эта тварь не хотела идти гулять, а потом уже как мы... А потом уже как мы вдвоем ночью пошли гулять. Вот, собственно ебашим заставку и погнали я приехал в... буквально три дня назад сегодня 5 число я приехал второго сейчас иду в парк пришел в парк тут если сравнивать с парком который есть у меня в городе это просто что-то там утки плавают Охренеть. Вообще красота. Мне прям нравится. Правда, тут я стою на такой херне, что она может уйти под воду, и это меня не очень радует. А вообще классно. Не зря я сюда приехал. Солнце, сука, светит. А. Да, люди рыбачат, это то Дети играют. Я в ахер. мне нравится. класс я нашел одно из развлечений в этом парке. Первое это катамаран, а второе это купание вот в такой вот штуковине. Я тут проходил по парку пока, и в целом мне все нравится. Он красивый, тут много деревьев. Не то что в моем парке. В моем парке тоже много деревьев, но там не так красиво. А здесь я прям хожу и охреневаю. Сейчас пойду дальше гулять, посмотрим, что тут еще интересного будет. Короче, я нашел аттракционы. Вот один из них. Это, видимо, горка. Тут впереди меня еще горка. И впереди прям вот карусель, короче. И там дальше отсюда особо не видно, короче, это колесо обозрения. Вот оно. Вот. Я не знаю, можно ли сюда подниматься страшно, но... Запретов никаких я не видел, что сюда нельзя подниматься, поэтому я решил сюда все-таки подняться, и вот Я на небольшой горочке сейчас стою, вон оно, и вон колесо Да, вот так вот Так-то прикольно тут, но жаль, что, я так понимаю, колесо не действующее в принципе Не то, что именно оно включается когда-то, а судя по тому, как тут все заросло мне кажется, оно вообще все не действующее, но просто это их почему-то не разобрать. Хотя, может, там с той стороны вход есть, я не знаю. Ну, сейчас пофоткаю, да пойду дальше. Да, вот так вот. Короче, я погулял по парку. Сейчас иду... Хрен знает, куда я иду, потому что... О, стадион. Он закрыт сюда, я бы залез в него. Ну вот, я купил мороженое, почти ее съел. Сейчас иду просто по прямой, не знаю куда. Может, найду какое-нибудь интересное место. Уже закат. Кстати говоря, время полдевятого. Вот так вот. Короче, мы вышли ночью погулять. Но вообще, мы пошли за кофе. И как этот пидор говорит, мы, сука, еще полпути не прошли. А мы так прошли Так туда ужин. иди, вот туда иди. Туда иди. Идти. Блядь, я не ебу, куда идти. Да иди. Ой, блядь. Сюда иди. Нет, сюда иди. Мы пошли расстояние, расстояние, блядь, равное уже половине моего города. Алло, половине. Я серьезно. Вот Получка, от твоего блядь. дома до моего дома, это все равно, что от моего дома и до конца города. Да мы только вышли. Да блядь. где мы только вышли? Мы уже час а как если... вышли. А если бы мы с тобой не в Нет, а не в ты, ты. Я вот живу в одном части города, да? А, а, -а, -а. это, блядь, это получается, нет, это это. А лучше на левый берег, это. Есть тут правый берег, есть левый берег. А правый и левый берега, они огромные, пиздец. А че? Че? Да. Че? Просто? Че нахуй? Че нахуй? Сюда? Да, прямо. Сюда. А, я, дум, я думаю здесь. Вот. Или дальше? Дальше. Блядь, пошли тут через Аннужи. Он, короче, мы первый раз вышли. Этот придурок приступил в лужу. И у него красный кроссовок превратился в коричневый ботинок. Просто, не, ну давай в видос Да, я просто, да, я это сделал. Вот прям сейчас. Ёбаный в рот. Смотри, кроссовок. Он, сука, красный должен быть, почему он цвета говна теперь. Потому что этот лох, блядь, не видно нихуя, этот лог наступил в лужу, сука. Сейчас он переобулся, идет в черных. А в естественно, я сказал, что пойдет в белых. Ай, Владик, ай, пиздобол. Да не, я просто как бы хотел поднять кайф. такой, типа, я пойду в белую, а просто потом подумал о том, что у меня и так белая уже, как черная, потому что у нас ебаный город, вот. И все, да? Да. Ой, бля, дойдем мы вообще до кофе, нет, я хочу кофе, сука. Бля, тут? Все, не понял? Как все в другом? Как тут все криво, блядь. Че за чё, чё просто за пиздец? Вот тут маленький, сука, дом стоит, там большой дом, тут вообще какая-то красная хуйня. Тут еще один большой дом. Что это, блядь? Что это, блядь? Что это за деревня посреди города? А? Вот. А тут как бы всегда так, то есть есть частные дома, блядь. них, блядь, их есть. Дом. Это не похоже, Почти. на частный дом, это частный похож. дом. Пиздец. Ладно, пошли. Сервис-центр, машина покупает. Все, мы идем вот, я занимался. Короче, мы подошли к Академии транспорта Вот это вот огромное здание Ебать оно охуенное Вот там сквер, не вижу сквер? Там, да Вот там сквер Что, может туда тоже зайдем потом? Да, можно спокойно Во, там, мы... это, там есть, короче, я люблю там О, заебись может, Надо будет, забыть. да, вот как раз Сейчас мы дойдем до кофе, мы до кофе еще не дошли Вот мы идем уже сколько мы идем? Вот, мы уже почти час идем. Тупо за кофе. Сука. Ну, это, мы просто идем медленно разговариваем. А так в принципе, если идти от моего дома до центра, центральной улицы, это минут 30, даже меньше. Пиздец. Я уже пить хочу. И жрать хочу на самом деле. Я предлагал ему зайти в KFC, тут он, вон он, я его даже вижу, но он не хочет. Надо купить какую-нибудь булочку. Я хочу халки. Серьезно. Надо будет купить. Все И потом пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, потом пойдем в сквер. Ляк yeah. пиздату. Короче, пришли. Купили кофе. Наконец-то. И нам делают швырму. машина вот там. Все бахало. И пойдем Спер. Пойдем в сквер. Короче, мы только что вышли. Дорогой мы тоже Там... отсюда, потому что, блядь, не ты Да, короче, сейчас через дорогу перебежали два типа и просто въебали по светящемуся стенду да. и разбили его нахуй. И убежали, короче, вот туда, ну, тут не видно, короче, туда, где мы были. И вот просто вот, вот он буквально вот он. Вот. Вот этот светящийся, блядь, который... Вот этот вот, светящийся стенд, блядь, они разбили его просто. Они, блядь, вот отсюда перебежали и разбили его. Нахуя! Это Н... Блядь! Это, это блядь, Что у это пиздец. Нормально. Это у нас это, это просто нахуя. А Поэтому... если манты, менты сейчас бы это увидели, то самое главное, если бы они их не догнали, они бы людей, которые поближе бы это ебнули. Пошли, там в сквер. Пиздец, это просто я вахуй. Честно. Мы, кстати, заходим в сквер. Я думал начинать снимать тут, но <laughs> прошла такая хуйня. Ебать нахуй, пиздец просто, я ваху. Это фонтан? А, вон то фонтан. Это, да. блять, бассейн. Да. Тут бассейн? Я в такой когда-то нырял, если помните. Ну, в подобный. <laughs> а это фонтан. Вот. Это фонтан. Хочешь прикол? Смотри. Я показываю вообще не туда. Типа. Э, фон фонтан там. У меня, типа похуй, я могу показывать вот туда пальцем, но все равно не видно. Это фонтан, видишь, да? Охуенно. Короче, вот. Мы идем на карусель. Работает? Нет, они не работают. Тут же камера, наверное, да? Идем лучше, да. Камера есть? Короче, полетели отсюда. Ой. Я включил запись. Я хотел сделать селфи, а включил видео. Мы, короче, пришли чуть-чуть дальше в этом парке. Здесь есть осел. Осел, брат. Но вообще, еще тут есть беседка. И все, тут больше ничего нет. Поэтому я сейчас спотываюсь с котом. И мы пойдем дальше. На набережную. Да. Мы пришли практически на набережную. И просто я уже иду, я хуеваю. Ну, блядь, на самом деле камера сильно не передает Ебать! Охуеет там, бля, красиво Ёпта, у нас на набережной так, сука, не бывает А тут прям пиздато Ну чё мы, ёпта, это... Ой, сидим тут, сидели чуть-чуть и сейчас пойдем. Сиди. Так пойдем, я думаю так пойдём Или как пойдем? Пойдем, пойдем? Ну, пойдем там, пойдем. Так, нормально я Сейчас покажу там где это. Я постоянно люблю суть. <см tie> Паркур, я <см W> <см Market>, класс. Ой, короче, тут очень охуенно. ]ái -ái mare. Просто без пиз... <смє> да то. А еще тут мост. Это вот мост. Вот, вот вот вот это вот мост. Охуеть. Я хотел на него подняться, но Владик говорит не сегодня, сука. Пес. пес. Владик пес. Владик большой и высокий пес. Если вы еще не поняли, у меня почти на голову выше, блядь. Дыл ебаная. Ля, красота, то какая неебическая. Там тоже пизда красиво. Нет, этот баннер не а вот там пизда дальше. Красивая. Пизда красивая. Сука. За баннером там дальше красота. Баннер. Сука, все перекрыто. Ладно, идем. Куда, куда мы идем? Ой, короче, Владик ведет меня, хуй знает куда, но. Это пиздато. Это просто. А-а-а-а, Все скрыло. Мы идем под мостом. Ебать. Епту мать, это было? Машина. Охуеть. Мне страшно. Я испугался. Там внизу, кстати, воды нету. Там можно спуститься и походить. Мы, может быть, это потом сделаем. Может быть, не точно. А пока мы идем дальше. Мы сейчас, короче, спустились. Там вон толпа мужиков. Может быть сейчас даже слышно, как они поют Мы спускаемся, они поют, и все, Владика тоже заел, он тоже, он тоже начал петь Ля Вон, так хуйня Спасибо. О, там какая-то хуйня светится Сейчас мы поднимем, поднимемся и посмотрим, что это Ля, что там такое, а, ля Ля, там что-то интересное Мы куда идем, там что-то, что-то, то, что -то, что -то интересное. Ебанись. Вот, да? Я вот там Брал кофе и сигареты и По ней, по ней бежит, и бежит вода. Нет. Это фонтан. Не вижу. Ну как бы я слышу, но не вижу. Нет. А, внутри что ли? Ля. Да. Ля, тинати. -ти. Бля. Вода бежит, охуеть. Охуеть, во, ебанись как, красота, ебать, охуенно, как же это, пиздато, слушай, ебать, Да. охуеть, заебись. Короче, мы идем вот тут, и тут как бы тоже красиво, но я хотел спуститься вниз по набережной, но... Мы идем дальше, хули оставаться надо. Да ты ебаная бабочка. Вообще, мы идем вот здесь. Здесь тоже как бы, ну, бля, пиздато. А вон там та хуйня, ебать, красиво выглядит. Ебать, что ты мне хочешь показать? Чего он от меня хочет? Чего ему надо вообще? Чего доебался? Чего это такое? Чего это? Чего это за хуйня? Вся история. Чего, города? История города. История, там, история к области, ебать. все временные сибирские правительства Все остальное, сенсорная панель, читай, лази, смотри Спокойной. Бля, здесь же бесконечно можно сидеть да. Пока все не почитаешь Бля, и тут вот, еще бля. такая, это, да, типа то есть, Да, она сделана красивой аркой Она должна как, может, еще подсвечиваться, но... Но что-то она не месте. светится, да? да бля, бля если бы светилась, было бы еще пиздец. Ой, ебать, бля, найдем. видно ну, там меня еще Там еще есть, там Ебать, идем дальше, хули нет Мы идем дальше, и, -и блядь Здесь, Лавочки, я думал но, но ночью ходить, у вас, ну, типа, ля, там дом светится, ну и что это не дом, это, короче мы, блядь, у меня слов нет, одни маты, в хорошем смысле, между прочим, типа есть в плохом, а вот тут у меня в хорошем, а вон там она светится, кстати, вот, вон там дальше это, во, синеньким светится, вот тут такая же штука, но она почему-то не работает она работает, но тут типа цветочки. Даже... А, она не работает. Они, Ля, они, они каждый по-разному. По Слушай, они такие сасные цветочки-то. Это просто улица. Это вот у нас вы это называлось площадь типа, а так это просто улица. Ну, кстати, вот оно. Здесь то же самое, Бассейные... да? Бассейны нет, даже, то есть там история, тут бассейны, чё где находятся? Площадки спортивные, школы, студио, стадионы, вот. Типа, где что находится, да? Да, то есть адрес и все остальные и номера. Здесь. И там. эта штука подсвечивается, кстати. Вот он вот прикольно. Снизу, снизу, снизу. Вот. Свет. Классно. Идем дальше и все еще идем по при. Да. Ля, здесь каждое окно подсвечивается. Охуеть. Я. Как будто из деревни уйдет. Да как будто, блядь, реально с деревни приехал и такой просто удивляюсь таким мелотям. Типа, знаешь. Серьезно. Вот там есть аэрография красивая. Где? Туда дальше? Там кальянная, мы как-нибудь тоже сходим с тобой. Обязательно. Сейчас Потому мы идем там дальше. У Ля, тоже фонтанчик. Да. Но он не работает, к сожалению. Вода в нем есть, кстати, он там. Но он сам не работает. Но прикольно, прикольно. Вот, да, тут короче... Вообще. Ля, да. шо за деревенские домики? Шо, шо, шо, шо это такое? Да, Пиздец. Ну, я не помню. Вот тут, кстати, сюда приезжал. Ты, да? да ну. Да. Блять, Сюда нос приезжал, да. сука. Ну похер, к нам он тоже приезжал, в принципе Это не так страшно Я помню, я просто проходил такую такой ебать нос Он просто здесь на улице стоял, играл? Ну да Охуеть Бля, шой это? Это типа как встреча с и Там просто какая-то херня в окне Я такой думаю, шо это, блядь А я хер его знает, шо это Я подумал, это и голова Вот я вообще подумал, что там кто-то сидит, но он не шевелится Я такой, блядь У меня знакомый тут живет. Вот у меня такое дикое желание появилось залезть наверх Но я понимаю, что этого лучше не делать а хотелось бы. Я бы залез. А, это, пешеходный переход, это, с подземный пешеходный переход. Да, подземный. Заебись! Я когда... стой, я когда сюда приехал, я увидел подземный переход, и я думал, что здесь есть метро. Я такой, ебать, здесь есть метро! Потом смотрю на другую сторону, ага, это подземный переход. Заебись! Охуительно! Сейчас я загуглил и узнал, что 335 лет. Хуеть. Ну, блядь, не преувеличивай, я не помню точно, блядь. Так, мы, ну, я только что посчитал. Ну, блядь, Он основал был в 1716 году. Ну, блядь. Плюс 300 лет, это 2000, плюс еще 16 лет, это 316, и плюс еще наши вот эти 19 лет. Это получается 300, 335 плюс-минус лет. Я в математике очень плох. Сколько, блядь? 335. А я что сказал? 330 что-то там. Нет, пять лет, я сказал, вот. очередь Он так-то старый достаточно. Ну, Для, типа, у меня городу лет 60 где-то примерно. Может чуть больше, может чуть меньше. Я не знаю точно. А тут ебать. Охереть. В принципе, а... если видишь город. Там... Ой, это по А вот у него еще. Область. область. Об... То есть мы еще и область. Больше... Ну... Короче, как было написано, <смех> спасибо Гулу, а именно статус города он получил в 1782 году. Да. То есть ему в любом случае уже три сотни лет. Да. Может плюс-минус. Короче, блять, 300 лет. Охренеть. Я в шоке. У меня нет слов. Ты Мы, короче, сейчас мимо отеля идем. И Знаете, как он называется? Где? Ибис-отель. Охуенное название. То есть, Ты когда приглашаешь девушку в отель, ты говоришь, поехали в EBI с отель, потому что, ну, то есть, сразу же с цели". Сразу все понятно. Да. Да, уже, то есть... Нет, когда <смех> это типа, знаешь, короче, такая, типа, предлагаешь девушке поехать в отель, она, а в какой? А ты такой, М -м, поехали в EBI с отель. Просто ибис, блядь, <связать> отель. Не-не-не. Э, девушка, вы не против, что мы поедем <связать> с вами в отель. Э, а в какой? Ну, вы когда увидите, вы на... по названию вы поймете, что я от вас хочу. <связать> да, да, да. <связать> просто ИБИС. Там мягкого знака не хватает, ибис. И все. Зачем <связать> ИБИС? Ну, ну в принципе, нет, да. как бы все и так понятно, но. <связать> <связать> просто. Ля. Вот еще один сквер. О, еще один сквер. Мы только из одного сквера вышли, и тут уже другой сразу. Сейчас мы, короче, идем к Вечному Огню, да, вон там, короче, памятник сзади меня, и вот тут да, борцам, вступает. павшим за власть советов, вот, и мы подходим к Вечному Огню, все знают, что такое Вечный Огонь, это огонь, который горит вечно, ну, правда, иногда их отключают, все равно я не знаю, типа, в чем прикол, так, тут так темно, кстати, и просто... Да, телефон бы мне не сжечь. Ой, телефон уронил, все. Бля, прикольно тут.